Выйду в поле, дула не раскину, Забуду горе, да выгну я спину. Вдохну глубоко, а потом успокоюсь, Покуда есть силы, я буду с тобою. See hey. Средь пшеницы о тяжкой доле поведаю птица, полную грудь полетит над землей.